Там кишки угу. ой куда я делаю чтобы есть Надо вот сюда кидать от головы тоже по а, от, только одни жабры отрезают головы нет. вот эту вот остренько вот эту видишь вот вот ее ты вот так а полов... вот это надо еще кушать нет ну не нет как ты мне пожалуйста это мой ресторан делаю свой ресторан у меня маленькие рыбки почти ну, Так вот, а ты все вырезаешь. Так я имею в виду это рыбки, Малюска. Так тебе надо, наверное, тарелочку дать для кишины. А, где косточку можно проколотную сразу. Угу. А можно я кусочек возьму съем у тебя? Маслинки текут. Можно? Да. Можно? Бери убери, что. Давай, спасибо. Большое. Маленькие рыбки с костями. Поухарай, Маленькие рыбки очень с костями. я их обсосу. Обсозишь? А косточки выброшу. Вы вот так. Здесь кишки есть. Значит, отрезаем вот эту часть. Кость остается? Нет. Она слишком большая ее. Надо убирать. эту кость убирает, Делаешь филе? Вкидываем. Это ты филе делаешь. Можем. Кладем.